Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ольга Павличенко. Я партнер международной корпорации «Фухоу». Я рада приветствовать вас на моем YouTube-канале. Сейчас я нахожусь в Москве. В Москве у меня живет и работает дочь. Я решила совместить поездку, то есть в гости к дочери. И еще у нас 18 мая проводится 12-е годовщина корпорации «Фухоу». Годовщина будет проходить в самом крупном, в самом большом зале Москвы, Кропу Сити Холл. И вот, вот на этой годовщине, годовщине будет участвовать одновременно 6 тысяч человек со всего, можно сказать, со, со всего мира. То есть из многих, из многих стран. Сегодняшнее мое видео я решила записать немножко в другом виде. виде. То есть пока дочь из работы... Я решила побаловать. Я завела тесто, приготовила фарш и решила постряпать пельмени. Обычные сибирские пельмени. Приехала в Москву я 9 мая. Я, я приехала в 10 часов утра, дочь мне вызвала такси. И, кстати, знаете, вот к этому к выходу на такси я искала очень долго дорогу. То есть минут, наверное, 15-20 потратила для того, чтобы найти выход так как у меня дочь спрашивала, мама, где ты, какая буква там на выходе и все прочее, я искала, спрашивала людей, ну вот, нашла. Добирались, добиралась до дочери где-то минут 25-30, даже, наверное, 35, но все замечательно, добрались. Так, ну, что мы посетили? Мы прогулялись по Москве. Чайковского. Какое красивое здание. Это гостиница Пекин. Пекин? Да. А, гостиница Пекин. А там торговый центр оружейный сзади он. Памятник моей кофе. Сегодня? время 11 часов да по-моему да сейчас в один... вон, 11. ровно одиннадцать да. да, да, ночи да полночь сбиночницы был... сбился за счет это уже просто кишит такие поуночники так позавчера вечером ходили на патриаршие пруды Быстро. Патриаршие труды. Откройте. Нормально. Там мелкая. Да, там мелкая. Понял, что происходит. Понял, который полностью был исписан, то есть ну, необычный такой, и какое-то, вот, знаете, таинство, мне кажется, там происходит в этом подъезде. То есть подъезд весь изрисован, списан различными э, картинками. Ну, сейчас вы их увидите. Ну вот, какую-то тайну этот подъезд хранит, очень интересно, мы как раз были там в 11 часу вечера, ну так все как бы очень хорошо. Вы знаете, Москва настолько красивый город, потрясающий красивый город, очень много различных красивых зданий, то есть это нужно знать историю. Потому что иногда здания встречаются действительно красивые, но не знаешь, что это за здание. Ну, вот хорошо, если люди рядом как-то пытаешься спросить, объясняют, что это такое. То есть, конечно, историю нужно знать. Вчера я посетила фильм, была на фильме «Братство». Война в Афганистане. И вот э, там некоторые эпизоды именно этого, этой войны были. Интересный фильм. Очень такой... Можно сказать, в напряжении весь фильм я сидела, так как это война, это убийство и так далее. Затем мы гуляли по Москве-реке, то есть там по берегу Москвы-реки. Знаете, уходилось так, что просто не рук не ног, потому что Москва это расстояние огромные И если просто погулять, то нужно, конечно, много сил и хорошие обувь. Обувь, я посмотрела, здесь москвичи ходят абсолютно без каблуков. Удобная такая обувь. Это кеды, это тапочки какие-то. Это э, ну что-то удобное, что-то такое приятное для ног. А сегодня предстоит мне, попросили сделать массаж. Вы знаете, я приехала и привезла с собой еще мой чудо, волшебный мой чемоданчик. Поэтому... Если у кого-то, проживающих в Москве, будет желание э, на себе ощутить вот именно все чудотворное воздействие биоэнергомассажера, я к вашим услугам. Пишите мне в комментариях. Э, у меня, в общем-то, открыты все социальные сети. Это Одноклассники, Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм. То есть везде можно мне написать, позвонить. Ватсап, вайбер, ну, пожалуйста, можете позвонить, ну или по простому телефону. У меня есть место, где можно сделать пробный массаж. Вот, сегодня мне предстоит этим заняться, но пока вот до обеденное время я провожу время дома. Вообще, значит, сейчас вот еще никак не могу приспособиться к перемене, то есть в разнице во времени. Просыпаюсь пол шестого утра. Как бы по своему времени. Там у нас уже пол десятого, ну даже иногда пол пятого и в пять и начинаю заниматься какими-то своими делами. Сегодня уже обзвонила партнеров, то есть предупредила, вернее рассказала, какая акция на этой неделе, что предстоит нам, значит, какие, какую работу провести на этой неделе. Согласовали с партнерами. Ну и так, Москва, город удивительный. То есть настолько много здесь различных национальностей, постоянно слышны, слышен значит, иностранный язык. Иногда так вот прислушиваешься, гадаешь, что это за человек, какой национальности говорит, на каком языке. Вот буквально вчера на станции Курская встретила группу из Китая, они настолько интересные вообще ну как бы они настолько знаете интересные э, непосредственные люди то есть э, там у них конечно была фотосессия и парни снимали девушек э, парень вообще сидел на полу и такая съемка была то есть ни на кого не обращая внимания, интересно ну вы знаете и честно говоря Наверное, кроме меня на них особо никто и не обратил внимания. Потому что для москвичей это обычная история, когда много туристов и все фотографируются, какие-то видео снимают. Вот. Да, я приехала на две недели. Отъезжаю, улетаю 23 мая, то есть предстоит здесь побыть две недели. Скорее всего, по дому соскучусь, буду тосковать через некоторое время. Но, вы знаете, все-таки я думаю, что затем я снова сюда приеду, потому что нравится мне здесь, здесь находиться, нравится, что... Вот идешь... Нравится, что люди такие, в общем-то, необычные, абсолютно разные, и они постоянно куда-то спешат. То есть это неравнодушные люди... То есть это люди, которые или сюда приехали, чтобы заработать денег, или живут здесь и постоянно в таком потоке, потоке вихря передвигаются. Вот Мне нравится здесь находиться. Но я думаю, что периодически все-таки буду сюда приезжать. На этой неделе предстоит несколько встреч. Сегодня вечером тоже будет встреча с человеком по поводу значит бизнеса в корпорации мы с ним встречаемся то есть человек как бы заинтересован чтобы ему рассказать об этом как, что, какие особенности бизнеса нашей корпорации и вот по этим вопросам мы сегодня с ним встречаемся так ну вот пельмени стряпают таким образом вы знаете некоторые люди стряпают просто раскатывают лепешку Вырезаю там каким-то стаканчиком или ну, какой-то выемкой сочни. Вот такие вот сочни. И, ну, они так привыкли стряпать. Я вот с детства привыкла стряпать. Раскатываю колбаску, нарезаю, раскатываю сочни. И вот таким образом идет у меня процесс приготовления пельменей. Ну, как говорится, кто как привык. Ну, на сегодня все. Дорогие друзья, если еще не, не подписались на мой YouTube канал, пожалуйста, подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. В следующем видео я вам расскажу о том, как состоялась моя вечерняя встреча, о проведении массажей. То есть вот это все вам буду рассказывать. Следите за моими видео. Ставьте лайки. Я хочу попросить, чтобы поставили лайки, потому что э, вообще для развития канала это очень важно. Конечно, вам это как бы мелочь, я бы сказала, для вас это мелочь. А мне будет очень приятно. И это способствовать будет развитию моего канала. Поэтому заранее благодарю за лайки и за просмотры. На этом я заканчиваю. Я желаю вам здоровья, всего самого-самого доброго. До новых встреч. Я вас целую, обнимаю.